Сегодня в порт Клайпиды прибыл танкер с американской нефтью сорта «Белый Орел» объемом 76 тысяч тонн, сказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко журналистам. По его информации, к вечеру начнется разгрузка. Как отметил Тищенко, далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцеке НПЗ, планируется, что 12-13 августа первые цистерны прибудут на завод и к концу месяца уже вся партия поступит на переработку, заявил он. Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь, добавил представитель концерна. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Юралс для европейских НПЗ. Первая американская нефть начала поступать для переработки на белорусский НПЗ «Нафтан» 11 июня. В начале июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что поставка нефти из США в республику — это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа.